Всем добрый вечер. Приветствую всех, кто подсоединился. Традиционно подождем буквально минуточку, новые подключения и начинаем ровно через минутку. Еще раз всем добрый вечер. Давайте начнем сегодняшнее занятие, поработаем немножко. Сегодняшняя наша тема – это онкопрофилактика и те мицеллярные препараты, которые предназначены для работы против онкологических заболеваний, против онкоклеток. И сегодня мы затронем традиционно сначала общую часть онкологии, чтобы правильно понимать эти процессы. И далее уже по тем препаратам, которые на сегодняшний день существуют, и уже применение, и мы знаем определенные их результат по работе с онкозаболеваниями. Итак, безусловная тема онкологии сейчас во всем мире в приоритете – это Вторая а, часть заболеваний, которые стоит по смертности и по ухудшению здоровья во всем мире, на втором месте после кардиологии. Онкология. То есть, с чего все начинается, да, Это онкология по-другому, атипичное развитие клеток. Все, что связано с раком, все, что связано с всеми видами онкологических заболеваний – в принципе, запрограммировано даже, можно сказать, самой природой, доказано, что у всех, без исключения, живущих на этой планете, у каждого человека в той или иной степени в соотношении количества и качества, но появляются атипичные клетки. Это жизненный процесс клетки, их реакция на нашу окружающую среду, на наш образ жизни. Все, что связано с этим, с этой темой достаточно уже изучено. Я думаю, что и по прогнозам, которые уже публикуются, что есть положительная динамика в понимании процессов, есть положительная динамика в нахождении многих препаратов, комплексов лечения, которые помогают... В диагностики и уже непосредственно лечение онкологических заболеваний. Сейчас вы, наверное, уже неоднократно слышали, что среди врачей и их популяризации есть эта фраза, что рак можно победить, раковые заболевания излечимы. Это безусловно так. То есть, если сама природа запрограммировала изменение клеток, и это происходит, и это не остановить, жизненный цикл такой, генетически запрограммировано, но при этом же в самом организме существуют а, те а, механизмы защиты, и прежде всего это фагоциты, которые позволяют сдерживать рост клеток, убивать эти клетки, тем самым сохраняя здоровье и жизнь человека. Но Существует одно безусловное правило. Безусловно. И самое главное, для этой фразы, что рак излечим, это ранняя диагностика. Это крайне важно. Это стоит просто в приоритете. То есть, когда мы видим, когда мы знаем, что раковые клетки существуют, что есть угроза развития онкозаболеваний у конкретного человека, первым, просто святой обязанностью – следить за своим здоровьем. Для этого сейчас существует безусловно приоритет очень многих диагностических методов, которые существуют. Но первое – это наблюдение за самим собой. Наблюдение за самим собой – на первое место я бы поставил безусловно здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это здоровое мышление – это отсутствие грубых изменений в поведении, что касается вредных привычек. Чем меньше факторов, которые раздражают организм теми или иными токсинами, вредоносными факторами, любыми проявлениями вторичных заболеваний, все это помогает человеку избежать развития онкологии и ее рассвета. Безусловно, что необходимо знать для того, чтобы себя контролировать? Первое. Любое изменение нетипичное – строение тела, кожи, склеры глаз, поведенческих реакций, поведенческих реакций как психических, так и ответ на двигательные наши реакции, как действия в ответ на наш образ жизни. То есть если вы раньше чувствуете, что есть замедление движений, есть усталость, есть то, что не вкладывается в описание обычных заболеваний, которые у всех на слуху, то есть если мы понимаем, что пневмония характеризуется снижением дыхательной деятельности – то есть нарастание и приснение дыхательной недостаточности в той или иной степени, понятно, как это лечить, но если на этом примере пневмония сопровождается повышением температуры, кашлем, мокротой, рентгенологическими изменениями стороны легких, то любое не вписывающееся, допустим, в рамки этого заболевания какие-то изменения дыхания уже надо задуматься, что почему не хватает, допустим, при подъеме на лестницу элементарного вдоха. Это может быть связано с кардиологией. Но как только, может связано с какими-то заболеваниями со стороны легких. Но когда вы знаете состояние кардиологическое свое, состояние сердца, сосудистой системы, когда вы знаете приблизительно свой статус здоровья, и вдруг вы начинаете наблюдать, что здесь есть какие-то изменения, которые вам сложно объяснить, и плюс к этому присоединяются такие симптомы, как снижение веса, то здесь надо уже задуматься. Безусловно. Необходимо сейчас, могу сказать, абсолютно достоверные цифры, что когда начиналась диспансеризация в девятом году, это государственная программа, и там был большой пласт диагностических методов, которые позволяли диагностировать онкологические заболевания, даже настороженность в результате обследования по отношению к онкологии. За период вот, начала диспансеризации, за первые и вторые ее этапы, выявление онкологических заболеваний возросло на 25-30 процентов. Это в первые, это прям, это только первые скрининговые системы. А потом, когда уже более детально стали проводить исследования после диспансеризации, подтверждение онкологической настороженности и выявления и постановки онкологических диагнозов возросло до 45 процентов. В принципе, вы они для кого не скрету, вы можете видеть, какая очередность и гонка диспансеров. То есть рост заболеваний самое главное, омоложение рака это просто бич. Если ранее в своей деятельности, как детский реаниматолог, мы с 2000 х годов мы реально отмечаем рост и появление уже дети рождаются с заболеваниями, которые характеризуются как онкологические. Уже в эмбриональном периоде есть подтвержденные данные развития онкологии центральной нервной системы на ранних этапах формирования даже плода. Ранее такого не было. Безусловно, скорее всего, Уровень той диагностики, которая сейчас доступен в профессиональной медицине, безусловно, дает эти все показатели роста. Но что свойственно современному образу жизни это та среда, в которой мы все живем. И поэтому стоит отметить, что онкология развивается в связи с тем же процессом старения, в принципе, организма человека. И э, наиважнейшим, после 40-45 лет для каждого человека, я просто делаю на этом акцент, раз в год обязательно посещение онколога. Для женщин э, это безусловный приоритет стоит рак молочной железы и гинекологические ростки онкологии, поэтому здесь еще добавляется Гинеколог или соответственный онколог направит дальнейшее изменение наблюдения. Все необходимые тесты и онкомаркеры на эти самые распространенные женские виды рака, они сейчас существуют. Мужчины в приоритете после 40-45 лет – это проблемы с предстательной железой и опухоли прямой кишки. Безусловным показателем излечения у мужчин рака и метастазирования от прямой кишки является посещением раз в год проктолога с проведением фиброколоноскопии. Это позволяет на ранних стадиях выявить либо какие-то уже проявления тканевые и плюс еще тонким тонким методом, который позволяет заранее диагностику заболевания провести онкологическое, это взятие крови на онкомаркеры. Специфических тонких сейчас онкомаркеров достаточно много. Являются даже те онкомаркеры, которые у мужчин берутся на предстательную железу. В общем своем количественном измерении, при их повышении, могут дать настороженность на то, что даже не локализация в предстательной железе, но этот анализ может показать, что где-то есть проблемный очаг в другом органе. Соответственно, в каждом диагностическом центре областном, и сейчас уже, в принципе, во многих даже удаленных, медицинских центров, нет никакой проблемы сдать на кровь, помещаются в определенные среды и доставляются в крупные лечебные учреждения, где все эти анализы проводятся. Соответственно, это та защита, которая, безусловно, помогает выявить онкологические заболевания. Что позитивного в лечении онкологии сейчас появилось? Сейчас, в принципе, есть уже даже вакцины, которые препятствуют развитию рака молочной железы и, предстательной, и рака предстательной железы у мужчин. И, ну, уже применяются в практике и в раннем как бы, рассвете женщины, Рекомендую девушкам проведение таких вакцин. Они сейчас доступны. Поэтому защищен, это значит сохранить свое здоровье и долголетие. Принцип действия вакцин тот же самый, как в принципе при всех заболеваниях и бактериальный, и вирусный. Сейчас эта тема вакцинации всем... Как бы доступно, вы видите и рассказывается во всех средствах массовой информации научных изданиях, как работают вакцины. Тот же самый принцип, по сути, и при онкозаболеваниях. Причем изобретены уже специфические агенты это радиоизотопы, которые четко распознают измененные клетки. Даже если там миллиметр измененной ткани, введенный таким способом в организм внутривенно изотоп, он покажет, где это находится измененная ткань, в каком она объеме, и далее уже четко можно прописать алгоритм действий, который необходим для купирования, лечения данного заболевания. Именно в этой стадии и работает эта чудесная фраза, что рак излечим. Какие факторы риска существуют? Первое, безусловно, это анамнез, и анамнез наследственный. То есть, если мы представляем, мы знаем, что среди родственников есть достаточно большой риск, процент развития, и родственники болели онкологическими заболеваниями, то здесь очень внимательно относиться к своему здоровью. При этом вот все, что я сказал выше, кратность наблюдения, она, безусловно, возрастает, и здесь нет никаких иллюзий, не может быть, что как-то там может быть, пройдет мимо. Пройдет время, и, не дай бог, скрытые формы рака покажут себя уже в метастазировании, здесь уже значительно тяжелее. Рак – очень умная штука. Когда с ним начинают бороться, даже на ранних стадиях, рак как будто начинает думать и искать те слабые точки в организме, куда ему притулиться, где найти ту точку, где найти те ткани, в которых он может жить. Тем самым, все, что связано с наследственностью, он не обязательно не 100% развития рака, но это большой провоцирующий фактор для токсинов и того образа жизни, той среды, где человек обитает. Как он относится к своему здоровью? Вредоносная среда многофакторная, безусловно. Все, что нас окружает, так или иначе, особенно на сейчас современном, правильно судить о микроволновой структуре, да, на как нашего тела, так и каждой клетки, а это, скорее всего, и основа, не просто химические, биологические связи, структура вот материальная, все что с, э, строит клетку, а ее еще микроволновая природа. Поэтому э, даже позитивное настроение, это замечено при развитии рака, влияет на то, как человек настроен позитивно, у него есть сила, не опускает руки. Даже при настроенности плохой наследственных факторов и наличии генетически запрограммированных возможностей развития рака, возможность развития, переход в основное заболевание, он снижается. Этот порог ниже. Все, что связано с нашей химической промышленностью, Питанием, которое является вредоносным, да, все химические агенты, все серьезные лекарственные препараты, которые содержат грубую токсическую формулу воздействия на организм, чтобы вылечить те заболевания, которые преследуют человека за весь период его жизни, так или иначе отражаются на составе клеток. И поэтому... Провоцирующими факторами могут служить любые, абсолютно любые формы интоксикации. И интоксикации как таковой могут и сейчас именно те факторы, которые встраиваются и влияют на ДНК и РНК системы клетки. Соответственно, безусловно, сейчас... Крайне опасным является эта ситуация с ковидом. Любая вирусная атака на организм человека, она приводит к тому, что вирус, имея чужеродную ДНК и РНК системы, в зависимости от рода этого вируса, они так или иначе подключаются к геному человека, к ДНК или РНК системам, и изменяют их. Это является первым и, скорее всего, одним из самых вредных факторов, который приводит к атипированию развития клеток, нормальных клеток человека. Снижение иммунитета на любом факторе, как первичного иммунитета, так и вторично приобретенных иммунных поражений, также открывает барьер для роста атипичных клеток. Так как первым барьером на клеточном уровне, то, что подавляет рост атипичных клеток в организме человека, является фагоциты. Фагоцит, ну, по сути, как киллер, действует и не дает развития онкологических заболеваний. То, что будет в приоритете ближайшее очевидное десятилетие, и по прогнозам рак как таковой, природа рака, должна не просто быть изучена, в принципе рак, по прогнозам, должен быть побежден к 2050 году. То есть да, люди будут болеть, но возможность борьбы на любых стадиях онкологического заболевания, она к 50 году должна прийти на такую степень, что здоровье и жизнь человека будут сохраняться многократно, и жизни, как правило, сейчас 3-4 стадии, это уже те стадии, с которыми очень сложно бороться, но говорят, что и 3-4 стадия может быть к 50-му году быть купирована. Сейчас, скорее всего, будет как раз за генной инженерией основная роль, где, наверное, вы уже слышали, что нашими вот отечественными учеными на базе МКС, Международной космической станции, были адаптированы и изобретены, они уже существуют и их доставили сюда, в лаборатории. Это э, особые клетки, выращенные с геномом. Как раз здесь родство радиоизотопов, которые маркируют онкологические клетки, которые показывают путь лекарственным ген, э, генетическим э, продуктам, которые разрушают онкологические клетки. Что из э, нашей линейки, компания Низарлайф, Мицеллов можно и применять для профилактики и лечения онкологических заболеваний. Я хочу еще раз сделать акцент, что для полноценного лечения нельзя исключать ни один метод терапии как профессиональной медицины, так и со стороны психологических факторов так страны народной традиционной медицины все методы, которые возможно противопоставить борьбе раку, они должны быть использованы. Есть правило безусловно золотой середины. Дело в чем? Рак еще раз повторюсь, поскольку, поскольку он умный, есть несколько направлений, да, такой как химиотерапия всем известная, да, без нее Скорее всего, будет отрицательная динамика, да, плохой исход. И химиотерапия во многом спасает жизни и продлевает жизнь на десятки лет. Это уже доказано, это уже видно. Но, тем не менее, химиотерапия токсически влияет на весь организм. Любое токсическое влияние на здоровую ткань – приводит к тому, что рак, ага, он понимает, а вот здесь уже слабинку удал организм, я могу, соответственно, и э, поражать те ткани, которые токсическому влиянию повреждены, э, подвержены. Поэтому и кормить клетку, казалось бы, да, для подъема, собственных иммунных сил, для работоспособности, жизнедеятельности, нам необходимы полезные вещества. Но именно онкологическая клетка, ее самая главная особенность, что ее энергетический запас, ее активность многократно превышает все клетки нормальной структуры организма человека. Она кушает это онкологическая клетка в значительно больше объемах, потребляя любые необходимые для ее роста микроэлементы, любые полезные вещества. Соответственно, вот баланс, когда в терапии соблюдены все нюансы для того, чтобы токсическое влияние уменьшить, побороться с и хирургическими методами, радиоизотопными методами облучения, химиотерапевтическими, любыми средствами вспомогательных симптоматической терапии, они все должны, прежде всего, иметь адекватную дозировку, и нельзя переусердствовать, нельзя уходить в какое-то одно... К сожалению, есть внушаемые люди, которые идут по пути монолечения, включая такие спорные методы. К сожалению, у моих коллег, несмотря на то, что они работали в медицине, но так изменяется психология человека, когда ставится диагноз онкологический. С одной стороны, цепляется за каждую веточку, а с другой – есть, к сожалению, примеры, когда одна уходит в один только метод и, к сожалению, не применение всего комплекса мер приводит к плачевным результатам. Из всех препаратов, которые на сегодня применяются, выпускаются в нашей компанией, я разделил бы их на два блока. Первый – это те, которые имеют прямое воздействие на онкологические клеточки. И вторые группы препаратов – это то, что является вспомогательным средством для того, чтобы коррегировать любые состояния, которые вызывают раковый процесс. Безусловно, в первую группу, на первое место я поставил бетулин. Мы уже говорили отдельно о этом препарате – Бетулин – это вещество кристаллической природы, которое содержится в коре берез, в бересте. И уникальные свойства, которые присущи бетулину, первое – он не аллергичен и он не токсичен при любых формах. Это доказано. Он известен человечеству 2000 лет, даже более. И токсического влияния, при употреблении препаратов бетулина, не отмечены. Я их нигде не встретил. Ни как в беседах, ни как в любых научных изданиях нет этих сведений. Поэтому бетулин, его действующим механизмом является следующее. Кристаллическая структура пирамид бетулина сродственна мембране клеток. Что делает бетулин? Он встраивается к мембране клеток, изменяя ее работу таким образом, что он нормализует питание клетки. И здесь его действие следующее. Если для нормальных жизнеспособных клеток действие бетулина направлено на то, что клетка получает именно то необходимое количество микроэлементов питательных веществ и воды, которые необходимы для жизнеспособности клетки, а вот для онкологической клеточки, которая пожирает все вокруг, по сути, влияние бетулина приводит к тому, что эта клетка начинает голодать. Это, по сути, смертельный удар для нее, и тем самым она подвергается обратному развитию. Количество онкологических клеток с возрастом только возрастает, и поэтому те свойства бетулина, которые направлены на, по сути, антистарение, они все способствуют тому, что организм мобилизуется на борьбу с онкологическими клетками. Свойства бетулина, кроме прямого противоонкологического действия, это гепатопротекторное, это влияние на образование камней в желчном пузыре. Кстати, существует такая статистика, что сам процесс желчекаменной болезни и образование камней в желчном пузыре ставит многократно в 7 раз, увеличивает риск развития онкологических, процесса в целом в организме. То есть не только локально в желчном пузыре и в печени, где, а вот сам процесс, меняя обмен веществ в организме, желчное образование, говорит о том, что здесь опять же надо быть настороженным в процессе наблюдения за собой. Поэтому действие бетулино-профилактического плана связано с тем, что он нормализует так обмен веществ, что все вредоносные агенты, которые могут привести к образованию камней, причем это, кстати, касается еще и почек, снижает риск развития онкологических заболеваний. Снижение холестерина, который приводит к действию бетулина, также опосредованно через кровообращение, через улучшенное кровообращение. Ткани, улучшение ее э, оксигенации, правильной оксигенации приводит к тому, что клетки, живые клетки, нормальные, типичные клетки, противостоят онкологически. Замедление старения э, также связано с тем, что антиоксидантные действия бетулина, то есть что есть антиоксидантные, да? Существуют такой, такие формы кислорода, которые губительны для клетки, и они как раз и разрушают мембрану, а мембрана, кроме того, что начинает пропускать внутрь клетки вредоносной, сама мембрана начинает преобразование своей структуры, тем самым нарушая ее рост в той или иной степени, битулин. Безусловным его фактором при его форме активизирует до, в 3-5 раз активность самого действующего вещества. Безусловно, мы все уже об этом знаем, что биодоступность мицеллярных аппаратов дает возможность без уменьшения концентрации доставлять бетулин в кровь, тем самым увеличивая его положительное влияние на весь процесс влияния на клетку. Противовоспалительный эффект битулина направлен на то, что, безусловно, любая измененная клетка может приводить к, мало того, что морфологическим, то есть структурным изменениям самой клетки, ткани любого органа, но при распаде онкологических клеток еще вот это токсическое влияние, все вот ухудшения здоровья, как раковые атаки, это когда происходит одного, одновременно большой пул клеток выходит в кровь. Тем самым, мало того, что продукты распада, но и сами активные клетки попадают в кровь при нарушении целостности органа, они как раз и расселяются через лимфу и кровь в другие части организма, органы и системы, тем самым формируя метастазы. Чаще, в вот, середине 20 века, были заболевания онкологические, когда не первичный отчаг, а как раз уже метастазы, как правило, находили и только с течением времени сам первичный очаг давал о себе знать. И до ведения таких исследований, как МРТ, сейчас есть ПЭТ-диагностики, это тонкое томографическое исследование, когда... Вводится определенный, опять же, маркер в кровь и уже томография сканируя весь организм или там, где локально необходимо посмотреть пристально видит эти клетки. Бетулин действует именно так, как действует радиозатоп. Он присоединяется и активнее присоединяется к измененным клеткам, поэтому с профилактической точки зрения Бетулин для профилактики применяется 1-2 мл в сутки при условии, что есть излеченные формы заболеваний, либо они находятся в ремиссии, количество приема раствора бетулина в его мицеллярной форме можно увеличивать до 3 мл. И при в первичном приеме, как и при каких-то других острых заболеваниях, я, я обычно говорю, что в первый период, это недели-две, в зависимости от ситуации месяц, дозировку от профилактической нужно увеличить в два раза. Тем самым мы создаем определенный пласт, то есть подъем и концентрация становится выше, и уже э, в дальнейшем периоде, когда мы принимаем уже поддерживающие дозы, как 1-2 мл, эта доза будет, вот набранная концентрация бетулина, будет поддерживаться. Так как бетулин э, через мицеллу поступает в кровь, первый же его э, лечебный эффект будет направлен на то, что в кровяном русле именно измененные клетки, это первые его цели – чтобы не было транспортировки и ассимиляции этих клеток в органах и системах. Что необходимо отметить, что поддержание целенаправленного онкологического эффекта для среди всех препаратов мицеллярного ряда компании, я бы поставил группу, которая содержит масло расторопши. То есть это гепатик и герминокотерс. То есть здесь э, э, расторопша является четким онкопротектором. Это доказано, опять же, уже столетиями ее применения. Кроме дезинтоксикационных э, возможностей э, препарата, который облегчает либо проведение химиотерапии, и, да, кстати, не э, забыл упомянуть, что при химиотерапии битулин также снижает ее токсичность. Он не просто не противопоказан, а э, онкологи, которые э, уже имеют школу, так как Сакалы еще учили, что бетулин да, применяется в разных формах, и э, старая школа содержит эти все показания. К сожалению, надо отметить, что не во всех современных медицинских институтах об этом упоминается, это упоминается даже сквозь. Применение бетулина на онкологами или их рекомендации я встречал крайне редко. При беседе, когда готовился к, ну, по битулину, выпуску препаратов, Разговаривая с онкологами. Да, там сейчас существует, к сожалению, у большинства онкологов да, комплекс, но лучше комплекс то, что мы применяем в практической деятельности профессиональной медицины. То есть это инструментальные, хирургические, радиоизотопные, химиотерапевтические препараты, и та радиология, которая сейчас применяется, развивается, да, вот как бы на это делается упор. Все остальное – это чистая симптоматика. Большой вопрос как раз и стоит в паллиативном периоде, когда, ну, к сожалению, уже вряд ли что можно было бы сделать. Препараты, которые так или иначе способствуют уменьшению токсических свойств онкологических клеток и влияние ее на центральную нервную систему, на высшую нервную деятельность человека. Когда человек испытывает колоссальные психологические нагрузки, безусловно, препараты как бетулин, так и препараты расторопшие, снижая токсическое влияние, как и распавшихся клеток, как и уже само выключение органов, таких как печень, и почки, которые, к сожалению, приводят к задержанию продуктов жизнедеятельности клетки внутри организма, и тем самым они влияют отрицательно на высшую нервную деятельность, приводят к различным расстройствам, и здесь препараты расторопшие. Я бы их поставил на второе место по применению среди всех препаратов мицеллярного ряда на второе место по действию при онкологических заболеваниях. Причем специфическим является применение именно еще вот препарата красной щетки, мы уже с вами говорили на одном из первых занятий, что существует четкие доказательства, что красно-щетка в виде препарата комплекс действует. Это доказано исторически, но механизм их действия этого растения он не, пока не понятен, как действует. И самым главным эффектом является то, что с, Данный препарат нормализует нормальное соотношение, количественное соотношение здоровых клеток и уменьшает количество измененных. То есть, когда клетка, под, нормальная клетка подвержена действию препаратов и она способна к регенерации, значит то, что на ее место онкологическая клетка либо никогда не встанет, либо этот процесс будет значительно заторможен. Поэтому препараты, поддерживающие вот второй ряд, применяются как в дозировках до двух-трех до миллилитров. Единственное, что германий комплекс, так как красные, препарат красной щетки, он подвержен и влияет, точнее, он влияет, ему подвержены эндокринологические наши системы, и здесь контроль за процессами гормональными, то есть контроль гормонов, как поджелудочные, чередовидные железы, надпочечников, он будет необходим. В, целе, в целых рядах случаев, в зависимости от локализации онкологического процесса, особенно это связано с половой сферой и половой сферой у женщин, Здесь необходимо учесть то, что периодически надо будет проходить еще и УЗИ. Противопоказано применение, несмотря на онкологическое заболевание препарата красной щетки, при таких состояниях, как цикл, во время цикла, опасность или явление кровотечения любой, природы надо разобраться откуда короче и безусловно не не применение в период лактации и беременности онкология не выбирает возраст не выбирает состояние при которых может и раз, быть и развитие плода как беременность установлены сочетание с онкологией но вот германий комплекс при данных состояниях применять нельзя Препарат мицеллярный на основе восковой моли, вакс то есть здесь данный препарат, мы о нем уже разговаривали, да, его уникальные способности противостоять также старению и проведению его свойств, как купирование, нарушений всех состояний морфологических, то есть структурных стороны дыхательной системы. Если он борется с туберкулезом, если есть четкие факторы, что данный препарат, изменяя структуру легочной ткани, купирует даже кисты, то есть применение этого препарата уже при течении вот сейчас ковидных инфекций, где исходом является фиброз, рассасывание соединительной ткани, замещение ее нормальной, то есть тот же механизм способствует тому, что нормализация деятельности, рост и регенерация здоровых тканей – это четкая не барьер для того, чтобы развивалось и онкологическое заболевание. Все механизмы, которые направлены у препарата восковой моли на антистарение, антиоксидантные свойства, все, что мы говорили о возможности его влияния, как при инфаркте миокарда, при нарушениях центральной нервной системы, также свойственно направлено на то, чтобы все защитные, в том числе психологические моменты, которые свойственны онкологическому состоянию, мобилизировали все силы организма, и тем самым этот препарат также способствует улучшению качества, уменьшению токсических влияний. Качество жизни с онкологическим заболеванием – при реабилитационном периоде в ремиссии будет стоять у любого, перенесшего любое хирургическое вмешательство при онкологии, также способствует продлению жизни. То есть, когда мы четко знаем, что препарат восковой моли направлен на то, что уходит постоперационные осложнения, то есть изменяется структура коллагена с шва, когда нет изменений на соединительном уровне, тем самым этот препарат показан при хирургических вмешательствах. Если предстоят такие процедуры, как хирургическое или радиозатопное вмешательство, химиотерапия, данный препарат готов к применению, его надо рекомендовать, мы коснемся, очевидно, на следующем месяце такую же программу, то, что касается бетулина и препарата восковой моли при влиянии на организм человека при онкологических заболеваниях. Здесь безусловным лабораторным показателем для того, чтобы посмотреть, как работает препарат на первых стадиях, это опять же те онкомаркеры при заболевании молочной железы, при простате, дэноми простаты. Здесь четкие показатели не нам всем известны, есть нормы данных онкомаркеров и сдача анализов до применения и после, когда титр этих маркеров будет падать, это прямое доказательства тому, что эти препараты работают. Соответственно, мы выложим, безусловно, все те периоды и те показания, которые будут необходимы. На онкологические, также вот в этот онкологический профиль надо будет посмотреть еще и общие показатели крови, как состояние гемоглобина лейкоцитов и тонкие лейкоцитарные показатели, где иммунный статус и клеточный иммунитет будет четко связан, так как клетки лейкоцитарного ряда борются с онкологическими, то есть когда происходит их рост, значит что-то не так в организме, да? если нет прямых инфекционных фактических показателях, это один из, из моментов, в надо с насторожностью отнестись к вам к осмотру и пройти его. Соответственно, вот этот скрининг, который применялся, как я уже сказал, при начале диспансеризации населения 2000, с 2009 года, он дал свои положительные результаты. Поэтому один из макетов, проведение такой диспансеризации, мы возьмем за основу и посмотрим, как будет работать этот препарат, как и бетулин, так и вакснекс на клетки, показатели красной крови или кацитарной клеточки. Что из препаратов мицеллярного ряда еще будет способствовать в борьбе с онкологическими заболеваниями. Это вторая группа, которую мы относим к таким симптоматическим или вспомогательным препаратам, можно отнести. То есть, это препарат Фэром, безусловно, его показателем положительным будет восстановление гемоглобина и, соответственно, увеличение показателей эритроцитов и содержание в них гемоглобина. Это очень важно для того, чтобы показатели эти красной крови были в норме, так как уменьшение их низкий уровень является противопоказанием для очень многих методов лечения в традиционной медицине, как химиотерапии не берут больных с низким уровнем гемоглобина, потому что химиотерапия токсически уменьшает эти показатели, и это может привести еще к худшему результату. Безусловно, низкие показатели красной крови являются противопоказанием для хирургических операций при онкологии, поэтому восстановление уровня желез применениями своего комплекса данный препарат будет являться показанием. Препарат аскорбиновой кислоты – является вспомогательным, так как он является коферментом и активизируя процессы здоровых клеток, также помогает противостоять, улучшая работоспособность и жизнедеятельность каждой клетки. Да, препарат, любой препарат аскорбиновой кислоты поглощается в том числе и онкологическими тканями, но когда нет выхода и нам нужно поднять в тонус когда необходимо противостоять здесь из двух зол приходится выбирать меньше и безусловно препараты как опять еще говорю золотая середина но препарат все которые могут способствовать улучшению жизнедеятельности клетки при по сравнению с их профилактическим приемом 1-2 мл можно увеличивать до 4 мл в применении и так как очень сложно вы вызвать гипервитаминоз при витамине С поэтому все остальные его положительные свойства также будет являться безусловно защитными для организма при онкологических заболеваниях. То, что связано с защитными, это иммунная составляющая это отсутствие иммунодефицита. нормальное состояние иммунной системы коррегируется известным вам препаратом иммунокомплекс. Имуно сам по себе, являясь двухфакторным, влияя как и на гуморальный иммунитет и также влияет на клеточный. То есть поддержать те же фагоциты, которые являются первым барьером для раковых клеток, применяя все, все средства для того, чтобы повысить иммунитет, я рекомендовал при безусловных онкологических диагнозах применение препарата иммуна. Мы видим при применении положительный его эффект при инфекционных заболеваниях противостоять, так как на, при основном состоянии онкологическом часто возникают вторичные осложнения в качестве при иммунодефиците наслоения вторичных инфекций, пневмоний, геморитов, любой бактериальной природы, то есть здесь мы опосредованно защищаем организм, не давая возможности на основном заболевании ухудшить состояние за счет вот бактериальных или вирусных природы данных вторичных инфекций. Вот... Применение всех препаратов в комплексе позволит при наличии уже онкологического заболевания я бы применял бы следующее. Безусловно, это битулин, гепатик и препарат на основе восковой моли. Препараты битулин является препаратом выбора, он является основным. Он применяется по схеме в зависимости от онкологического состояния от 2 до 4 мл в сутки. Его применяют до 20 часов вечера. Да, это два приема. Можно на три приема разделить, но это до 8-20 часов вечера. Он должен идти постоянно. Препараты, расторопшие, так как не имеют расторопшую это гепатик и герменный комплекс, здесь на масло расторопши, безусловно, поддержит организм. Я бы менял бы кратность применения, тем более есть прямые показания по гормональному статусу, препарат красной щетки должен иметь свой перерыв. То есть применение два месяца, делаем перерыв две недели, потом до месяца, от двух до, недель до месяца, и смена его чередования с гепатиком позволит перекрыть разные составляющие токсического влияния и почистительности разных сторон. То, также положительное влияние на систему желчного введения, работы гепатоцита как такового, Гепатик при, будет незаменим при химиотерапии или применении антибиотиков, которые часто входят в систему применения при онкологических заболеваниях или в постоперационных периодах. То, что необходимо для противодействия как статус человека, ходите всегда с прямым позвоночником. Есть такая интересная связь, то есть расправленные плечи, вертикализация, правильное соотношение кифоза и лордоза в позвоночном столбе позволяет правильно организму контролировать внутренние органы. Правильная осанка, другими словами, это то, что позволяет правильно сбалансировать нервные окончания и контроль внутренних органов. Контроль внутренних органов позволит организму так или иначе дать правильно, адекватный головной мозг сигнал, как чувствует все, что находится у нас внутри. Особенно это касается брюшной полости. Все, что мы воспринимаем высшей нервной деятельностью, это те импульсы как химического свойства, когда нервные окончания синуса отдают сигнал о состоянии каждую секунду, каждую долю секунды организм, головной мозг контролирует состояние, то есть вот замечено, что даже такая маломальская, казалось бы, уже сколько говорят об этом, с рождения каждому, правильная осанка, это контроль внутренних органов. Далее, это здоровый образ жизни, это, не дай бог, вредное производство или регион, который подвержен какому-то радиозатопному загрязнению, где есть радиационная особенная опасность. Сложно сейчас бороться с такой волновой природой, как сотовые телефоны. Они накладывают огромный отпечаток на волновую составляющей клетки, способствует их, и, к сожалению, изменению. И те э, возможности, которые дает э, органическая природа, то есть все полезные свойства растений, чистая вода, э, применение растительных препаратов по отношению к синтетическим, токсическим формам лекарственных препаратов, которые возможны влияние на организм, Мицеллярные мы препараты не зря вы вышли на такую форму, которая способствует укреплению как защитных сил организма, улучшению качества жизни и возможности бороться уже с конкретными проявлениями заболевания. Как профессиональный врач, я в любом случае при серьезных заболеваниях я вижу только один – Способ – это применение качественных, правильно сбалансированных методов как и профессиональной медицины, всех ее диагностических методов, так и лечебных, терапевтических возможностей с тем, что дают последние разработки в плане применения правильных, нетоксических и действующих веществ на основе того, что нам дала природа. То, что современные технологии способствуют ее применению. Мы идем по пути развития мицеллярных препаратов, их клиническому исследованию. Я полагаю, что не, не так далеко то время, когда проведение уже и лекционных, и практических занятий применения в лечебной сети мы будем добиваться этого процесса при доказательствах работы с моими коллегами, как в научном плане, с университетом медицинского нашего и практических клинических баз лечебных для применения мицеллярных технологий в лечении и сочетании их с классической медициной. Я жду вопросы, какие сейчас возможны, Пишите в чат, подключайте микрофоны. Если есть вопросы, я с радостью отвечу. Поступил вопрос при высоких... Ушел, не вижу вопроса. Удалили? Так, да, появился. При высоких тромбоцитах какие препараты? При высоких тромбоцитах какие препараты? Вы имеете в виду мицеллярные препараты при высоких тромбоцитах? Вопрос гематологии достаточно тонкий. Здесь, как правило, тромбоциты, надо не просто посмотреть их высокий рост. Тромбоциты дают свой рост при многих, кстати, раковых преобразованиях кровеносного русла, но прямых, при высоких тромбоцитах препаратов противопоказаний для того, что я перечислил, нету. То есть снижение тромбоцитов и, э, не приведет и к увеличению, нет э, противопоказаний при э, тромбо, э, высоких тромбоцитах крови, э, мицеллярных препаратов. Их свойства не нарушат. Единственное, что э, те препараты, которые улучшают реологию крови, тромбоциты, что делают? Сейчас, секундочку, Смотрите, если онкоисключили при тромбоцитах, при высоких тромбоцитах, Безусловно, у гематологов есть препараты, которые могут и в диагностическом плане посмотреть корректорный росток, это костный мозг. Поэтому гематология как таковая при тромбоцитах, там, по-моему, сейчас 18 свойств тромбоцитов, которые могут указать на причину их повышения. Сначала, безусловно, надо разобраться с причиной повышения, стабилизацию количества здесь только после конкретной консультации гематолога. Улучшение, что делают тромбоциты, да, они приводят к тому, что может быть повышенное тромбообразование, тромбообразование связано также с холестерином, повышенным холестерином, биохимию крови надо смотреть, Тромбообразование приводит к блоку сосудов, к нарушению функции той региональной сети, где высокий уровень тромбоза, самый высокий риск развития, когда тромбоциты, агрегируясь на стенках сосудистой стенки, потом, не дай бог, такой, тромбообраз... такой тромб, могут уйти, оторваться, уйти в магистральные русла и привести к закупорке легочных артерий. Это так называемый ТЛА, тромбоз легочных артерий. Это очень высокий риск. Как правило, в последнее время мы видим повышенное тромбообразование у людей, которые перенесли ковидную инфекцию. Как и в процессе заболевания, так и после. Реология улучшается дезагрегантами, это такие как гепарин, фоксифарин, фагмин. Сейчас в основном эти препараты и применяются для того, чтобы улучшить реологию крови наряду с сосудистыми препаратами. Есть препараты, так называемые перстороглеродного ряда, поэтому... Эликвиз сейчас очень известный препарат, который также вот улучшает. Так, следующий вопрос. Какие препараты пить при нефункционирующем эндометрии? В каких дозировках? При нарушении функционирования внутренней выстрелки, да, какой является эндометрий, вот этот препарат, херменный комплекс, который как раз я уже упомянул, это так называемая красная щетка. Препарат хорошо зарекомендовал себя. С давних времен применяется для лечения как бесплодия, так и любых форм воспалительных заболеваний женской половой сферы, внутренней выстилки сосудов и улучшения кровообращения. Поэтому противовоспалительным эффектом здесь уже никто не спорит. Причем здесь есть хорошее соотношение, когда единственное да, противоказание это кровотечение, период э, цикла, э, с осторожностью надо применять его при беременности, этот препарат или в принципе исключить, потому что гормональный сдвиг э, приводит к тому, что ну, как раз активизация роста эндометрия э, – может на, во время беременности привести как раз к экспированию клетки. Плюс то, что данный препарат германный комплекс при противоспалительный его эффект приводит к улучшению постклимактерического периода. Это тоже уже доказано, улучшение всех самочувственных состояний женщин показано, и здесь эти приливы купируются, улучшают, тем самым улучшается работа именно гормональной системы. Как работает этот чудесный препарат, никто не знает, но он работает. Так, следующий вопрос. Как повысить холестерин? Хороший вопрос. Повысить... Есть две фракции холестерина. Без холестерина жить нельзя. Высокое повышение тяжелых фракций приводит к гиперхолестеринемии, которая приводит к склеротическим изменениям сосудов клеток, уменьшение кровотока, оксигенации клеток. Поэтому повысить холестерин... Здесь, опять же, безусловно, надо посмотреть две его фракции на биохимическом анализе, какая из фракций, если не работает. Повысить холестерин – это правильное здоровое питание. Хороший холестерин содержится в сале. Сало – универсальный продукт природы, и поэтому, когда применение сала кстати, положительно влияет на всю вы, э, слизистую систему организма человека, выстилки, э, значит, слизистых оболочек, в том числе и легких. Не зря ну, вот, такие изыскания даже были вот в, тот, в том году. Я встречал не одну статью, где при э, Развитие легочных инфекций, в том числе и ковид, многие замечали, что правильная фракция холестерина, который содержится в сале, способствует тому, что регенерация клеток улучшается и противостоит инфекции. Еще вопросы? А, все фракции холестерина низкие. А давайте э, тогда следующим образом договоримся, чтобы я вам правильно скоррегировал ответ на этот вопрос. Я посмотрю по э, тем веществам, которые холестерин именно понимают. Все-таки моя профессия – стоит не так близко к низкому уровню холестерина, и чтобы я не вводил вас в заблуждение, я отвечу на этот вопрос в чате компании на Митерал life или в чате Низара. сдублирую И вам спасибо, и вам здоровья. Если вопросов сейчас нет, то жду тогда те вопросы, которые возможно в общий чат переслать. На этом всем долголетия, всем здоровья, всем спасибо. Не прощаемся.